Добрый день уважаемые дамы и господа, с вами Иван Нумизмат. Сегодня мы рассмотрим разновидности монеты номиналом 1 рубль 2015 года чеканки. Упомянутая мною монета чеканилась только на московском монетном дворе. Различия в расположении знака монетного двора. У первой разновидности знак толстый, выше и повернут влево. Если рассматривать вторую разновидность, знак тонкий, выше и расположен прямо. Третья разновидность имеет клеймо, расположенное ниже. Сам знак тонкий и смотрит прямо. Стоимость всех разновидностей невысокая, может достигать до 5 рублей в отличном состоянии. А вот с браками дела у нас обстоят лучше. Практически точно так же, как и в прошлом году, в 2014. Кстати, у меня недавно вышло видео, советую его посмотреть. Много чего нового узнаете. Если рассматривать браки, то есть монеты, отчеканенные на биметаллических заготовках. Стоимость пока их неизвестна, но, тем не менее, они есть. Некоторые называют их заказухами, ведь э, монетный двор э, вряд ли изготавливал их официально. Есть 1 рубль 2015 года с реверсом от 10 и 5 копеек, а также 1 рубль с аверсом от 5 копеек 2015 и 2014 года. Впрочем, вы все разновидности видите и видели на экране. Стоимость может достигать до 13 тысяч рублей. Монеты имеют такие браки, как раскол и поворот. Последние два брака могут стоить до 500 рублей. Ну что ж, дамы и господа, я благодарю вас за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Если где-то накосячил человек, сказал что-либо неправильно, опять же, пишите комментарии. Ведь все совершают ошибки. Ну а я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч.